Здравствуйте! Сегодня хочу с вами обсудить машинки для фейда. В России фактически машинками для фейда торгуют только Wall. Есть еще, конечно, машинки Эндис, но они не получили широкого распространения. То есть, как правило, в барбершопах работают для фейда одной из этих трех машинок. Это классические проводные модели Magic Clip, либо Legend, и... Аккумуляторная сетевая машинка, беспроводная машинка, All Magic Clip Cordless. А, ну, отличия. Во-первых, отличие это, конечно же, наличие либо отсутствие провода. А, есть ярые приверженцы работы с проводом, якобы машинка эта мощнее, но не тут-то было. Да? А, мотор проводной машинки Magic Clip в России V5000, в США выпускаются эти же машинки с мотором V9000, таким же, как в легенде. Легенда и в США, и в Европе выпускаются у нас с мотором «Вол» V9000. О отличиях моторов V5000 и V9000 я уже рассказывал в одном из видео, вы можете полюбопытствовать, разница там не очень-то и велика. Поэтому, ориентируясь на мотор, выбирать эти машинки смысла нет. В принципе, характеристики потребительские у них будут одинаковые. Мощность примерно одинаковая. Чистота работы двигателя одинаковая. Масса, размеры корпуса одинаковые. То есть, Здесь больше визуальное оформление и комплектность отличается. В беспроводных машинках Волл используется, как и в подавляющем большинстве машинок других производителей, Роторные моторы. Исключение составляют только машинки Panasonic, у некоторых из которых имеются в аккумуляторных машинках линейные моторы. Так, если мы видим аккумулятор, значит там роторный мотор. А мощность потребляемая везде 10 Вт. Да, но 10 Вт самого слабого индукционного мотора и 10 Вт самого эффективного роторного мотора, это, как говорится, две большие разницы. Данная машинка легко справляется с любым волосом, влажным, там мокрым, грязным, не дай бог. Она переживет все, что угодно. Эти машинки будут буксовать в густом, либо мокром волосе. Хорошо. Итак, первое отличие – это мощность двигателя. Две послабее, одна гораздо мощнее. Второе отличие это комплект насадок. Magic Clip самая недорогая машинка, поэтому она комплектуется стандартными валовскими насадками, Пластиковый, с пластиковой защелочкой. 8 штук, 1,5, 3, 4,5, 6, 10 и так далее миллиметров. Ну, давайте вскроем упаковочку, просто посмотрим, как оно защелкивается. Насадки довольно простые, стандартные, применяется WOL давно, а минусы у них такие же, как у любых других пластиковых насадок, со временем они разбалтываются и начинают сидеть не так плотно, Вот эта защелка может слетать. Поэтому а на более дорогих моделях, на легенде и на беспроводном Magic Clip, вол использует насадки ровно тех же номеров, но немножко улучшенные. Совсем чуть-чуть их изменили, добавили стальную застежку и поменяли материал пластика. И теперь они называются премиум насадки. Выглядят они практически так же. Только застежка из металла. Эта застежка меньше разбалтывается со временем. Да? Соответственно, в теории такие насадки должны служить дольше. Но и кроме того, они имеют более скругленный дизайн, поэтому меньше царапают кожу. Выполнены из другого, более прочного пластика. Тем не менее, само собой, как любой пластик, эти насадочки тоже могут ломаться. Хорошо комплектация, ну отлично хотите берите с премиальными насадками хотите не переплачивайте, берите с обычными насадками а выяснили мы про мощность да, что а, проводные машинки годятся только для того чтобы именно фейдить а, аккумуляторная в принципе и можно было бы даже и стричь если бы не тонкий нож Итак, все три машинки комплектуются схожими на первый взгляд ножами но тем не менее есть отличия Итак, первый, конечно же, рассматриваем нож Magic Leap проводного, поскольку это ну, первый исторический нож, скажем так. Появился он раньше остальных. От стандартного супертаперовского ножа отличается тем, что здесь более пологий угол да, и нет гармошки, так называемой. Да, нет этих ребер, которые облегчают скольжение, но, тем не менее, дают более крутой угол атаки. Верхний нож, в общем-то, абсолютно обычный и для супертапера, и для клипа он одинаковый. У легенды нож точно такой же, но у него увеличили ход. То есть вот этот ход стал немножко длиннее на какие-то там доли миллиметра. Я даже не знаю, если приложить мы увидим разницу или не увидим. Да, то есть где-то на миллиметр или меньше стал ход длиннее. Насколько это полезно? Ну, честно говоря, большинство барберов обычно работает только на двух положениях ножа. Полностью открытый и полностью закрытый нож. Поэтому, ну, под сомнением это нововведение. Ну и, наконец, нож Magic Clip беспроводного. Здесь а, они анонсировали очередной прорыв, что якобы инновации, инновации. Инновации заключаются в том, что здесь зубчиков стало вдвое больше. Но Половина зубчиков нормальной длины, половина укороченной. Якобы это при сохранении скорости стрижки уменьшает количество антенн. А на практике никаких отличий а, от стандартных ножей в качестве среза замечено не было. Ну и, честно говоря, сейчас уже анонсирована новая машинка УОЛ. Это беспроводной сеньор, И там от этого ножа успешно отказались и вернули на эту самую новую, самую модную, самую долгожданную машинку нож от обычного Magic Clip. Соответственно, заморачиваться на разницу в ноже я вам не советую. Да, и получается в сухом остатке мы имеем а, всего три отличия. Первое отличие это наличие либо отсутствие провода. Второе отличие это комплектация насадками. Да, Magic Clip насадки более простые, легенда и Magic Leap беспроводной, насадки премиальные. Ну и наконец третье отличие, самое существенное, это мощность. Здесь стоят слабые индукционные моторы, здесь стоит более мощный роторный мотор. Поэтому, конечно же, если деньги позволяют, лучше сразу взять Magic Clip Cordless. Если э, хочется сэкономить и у вас уже есть машинка для массы, то можно взять одну из индукционных машинок, уж какая вам больше понравится что Легенда, что вол, будут фейдить примерно одинаково. Что ж, на этом, пожалуй, все. Будут вопросы, спрашивайте. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Янот e Постригун. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте Янот e Постригун. Пишите мне ВКонтакте. На сегодня все. Пока-пока.